<свят> Смотри. <Давай>. <свят> Смотри. <свят> Даже шорохи. Все здесь до утра. <свят> ну что, я могу сказать, что я два часа назад только прилетел буквально. Даже шорохи Все здесь завела до утра Если знали вы Что му мусора Если знали вы В результате сказать, сегодня сыграли 1-1, у меня, честно, закрались некие, некие воспоминания именно по Сангалину, потому что я помню Сангалин, те же 1-1, и после матча полная уверенность в том, что мы дома, наверное, выиграем, вот, а сейчас вот уже не знаешь ничего. Сегодня заряжали после матча, мы должны играть в Европу, потому что вот после таких матчей, честно говоря, становится очень боязно за результат. привет красно-белые сегодня великий и могучий московский спартак принимает тульский арсенал афиша грандиозная ажиотаж бешеный полный стадион гарантирован начало нового сезона надеемся победного привет скажи пожалуйста как тебя зовут Влад, вот во время футбола, когда э, на центральную трибуну, как я понимаю, с папой ходишь, да? Да. Во время футбола, вот, когда смотришь на трибуну за воротами, где флаги, поддержка, пиротехника, нравится вообще да. все происходящее. Попозже, когда... Супер, братан. Сегодня у нас первый тур. Первый тур, как ты догадался? То есть, ну такой вот, активных болельщиков, наверное, было пару сотен, я так, я так думаю, вот. Поддерживали, ну, тяжело было поддерживать, потому что все-таки во время матча была 45-градусная жара, матч постоянно прерывался на, как это, Waterbreak. break. Водопой, водопой, да, да, да, да. Также у нас Шаза периодически там. Да. Самое главное, что мне приятно, то что я вижу на трибунах очень много людей в красном, то есть поддерживать наше движение. Надеемся, что... Не только в центре суппорта люди будут активно поддерживать команду, но на, на остальных секторах. Но мы постараемся в свою очередь сделать все. Будем работать с, с трибуной обязательно. Ты что, смеешься, что ли? Ну, я могу сказать, что выиграет другая команда? Что за дурацкий вопрос? Давай с поспорим что на, на точный что? счет. Давай, Давай короче, на если что? я выигрываю, то с тебя... А... Он со мной спорит. Завязывай с журналистикой, пойдем. С тебя, с тебя еще одна футболка. Если, а если я проигрываю, то с меня... Давай вкусная шоколадка и, Да, конечно, и вот сидр. это равнозначно. Ну, а то, на то и выйдет. Какой счет, говоришь? 3-0. 2-0. А что это такой 2-0? А, все. Маш, смотри. Давай, смотри. Как всегда, надежды на наших великих, могучих кривоногих. Понятно. Да. Вот. Нашим ребяткам надо несколько побед, чтобы хорошая спортивная наглость появилась. Потому что вот те же лошади, убогие совершенно, но они наглость уберут во многие матчи. Я призываю всех приходить на стадион, потому что домашние болезни ⁇ это все чушь собачья. Здесь у вас видно. Здесь вы поддерживаете команду. Даже если у нее не получается, надо немножко терпения. Вот, потому что задолбали шарахаться от тренера к тренеру. Надо немножко стабильности. Ну и надеемся, что все-таки возродится нормальная игра. Болельщикам Спартака, И желаю удачи сегодня в матче.